Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта! Ну и, собственно, планерного. 90 градусов у нас боковой ветер по полосе, попутно-боковой. Хотелось бы вам показать посадочку с попутно-боковым ветром, раз уж пошла такая, как говорится, будет непросто. Видите, 90, и ветер достаточно сильный, 31 км в час. Это не помню, сколько метров в секунду. Шасси выпущено, рацию проверьте, частота стоит нормальная. 23500 хорошо, поехали. Проверяю воздушные тормоза, вот они у меня, прокачиваю, оп, убираю, закрыл 6 простую позицию, все, мы от 2 к третьему, на нем доклад. Сэр Лоботейн, директор Дауэнд Лендингтон Саус. И еще раз проверяем вечер, все хорошо. И передаю своему коллеге. Заходим на посадку. От второго к третьему проверили еще раз шасси, доклад мы сделали. Так как попутная составляющая, делаем некоторый зазор себе на то, что ветер может падать попутно, тем более по прогнозу был северный. Сейчас нас очень быстро от второго к третьему закинет, поэтому я немножечко еще отворачиваю и делаю третий разворот. Рецептор выпущен где-то на треть, скорость 120. Видите, как несет быстро. С третьего Выполняю разворот. И сейчас, смотрите, будет интересный момент. Насколько нос будет планера отвернут в сторону ветра. Видите, на наискосовку фактически летим. Полет, так называемый, крабом. И такой конфигурации я планер подведу практически в полосе. И перед касанием дам ногу левую. Вот сейчас даю левую ногу, пояси выравниваю. И вот коснулись И все, распугиваем птиц, учимся. обрыв который справа мне пришлось полностью выдавить левую ногу вот в чем в опасность этого бокового ветра здесь и представляете если бы победил мы бы тогда бодренько доехали до края покажи край О, и туда пропасть и теперь на прицеп давайте будем подбежать домик тоже не доедет позор доедет обычно позор доедем Ну, криво доехали чуть-чуть. Ничего ну, поправим. На самом деле, с, с <noise> Так, что это было? Я же в первый день говорил. <Слышленный с> <свяк> вот так фонарь очень легко отламывается. Да, я помню. Поверь мне. И он как чуть раз чуть сильнее. Еще, еще ветер бы помог, и все, и фонаря бы мы лишились. И все, и отлетались до конца. Потому что при коронавирусе в Германию на ремонт не съездишь. Фух. Итак, друзья, увидели посадку при боковом ветре достаточно сильным, повторю, что основная опасность потери направления движения, когда планер как флюгер пытается развернуть на ветер. И в нашем случае, так как ветер западный, нас бы пыталось развернуть, ну там не пропасть, там перепад, 30 метров где-то горочка, такой достаточно резкий обрыв. Ну, мало бы не показалось. Поэтому правило какое, заход на определенной скорости, движение на этой скорости, стабилизация планера, и потом... Сброс скорости, попытка прижать. В данном случае у нас заднее колесо. У кого нет заднего колеса, призывают пятку. Важно быть начеку и быть готовым полностью дать. Вот я педаль продавил полностью левую, чтобы нас вправо не завернуло. А еще веселее. Вот видите домик там. Вот если наоборот дует восточный ветер, то был случай у моего учителя Клауса Ольмана, когда его в этот домик развернул на штемме. И... Последний шанс, как говорится, в этом случае, это уронить крыло планера в землю. Клаус воткнул крыло от Штемми в планету правое, и его от этого домика отвернуло. Ну и потом он его поднял и поехал дальше. То есть вот еще такой способ есть. Но он опасный, потому что можно воткнуть и уйти на циркуль. И тогда тебя там на скорости закрутят, хвост отлетит. В общем, ужас, ужас, ужас. Но у нас, как видите, все хорошо. Так что до новых встреч, садитесь, приземляйтесь безопасно. Okay. <laughs>